Так, ребят, ну вот очередная у нас в работе черри куку. Ку-ку-седан. -ку. Вот. вот. У нас вот вот тут рукодельные прилепили. Вот так вот. Решили, не знаю как на саморезы хреначить вот. сейчас будем разбирать срезать пороги вот такие вот. такого плана цинкованные. Ну, оцинкованные но металл конечно 08 да. такая вот. сейчас разберем режем дальше так ребят вот разобрали и вот такая вот картина нарисовывается у нас здесь Здесь вот что они сделали. Вот так вот это херня. Прихерачили ее на саморезы. Тут как все сгнило. Понятно, что зацепиться не к чему. И они вот привязали на веревочки ее. Так что тут, по-моему, жопа жопная будет. Сейчас вот так срезаем. И будем ковырять, усиливать, чего-то мудрить будем. Как-то так. Ребят, извиняюсь, закружился, забыл, что это снимаю. Вот порог прилепил, вот так вот герметиком я вот отбиваю этот сварочные швы здесь. Сейчас покажу, что внизу там сделано. Здесь вообще у нас жопа полная получилась с этой машины. Я даже не ожидал, что такое получится. Пришлось менять весь короб. Весь. Вот этот. Все сгнило, настолько сгнило, что у меня столько нервов и времени. И тем более порог и вообще не тот. Они привезли. Пришлось все подделывать, переделывать. Вот, я сейчас вам покажу на той стороне, как это примерно выглядит. Вот. Если видно, если видно. Вот. Вот та сторона, порог, вот видите, да? Как сгнило все. Вот этот вот короб, вот тут вот, мне опять придется менять весь до крыла вот там такая жопа что я уже не знал что делать ну как говорится взялся то приходится делать вот а здесь все вот у нас сейчас я еще свет добавлю да Это я уже герметиком промазываю швы все это и и здесь Ой. Вот. Здесь вот все. Еще. Вот. Вот так, да. Вот. Здесь все пришлось лепить из того, что было. Вот, а дальше сейчас герметиком отобью и тогда сниму. ребят ну вот покрыли этим антигравием эту сторону отбили вот. а с той стороны я отбил просто этим просто черным буду снять вот черным герметиком здесь отбил все вот. ну а та сторона как я говорил я даже не не знаю все тоже настолько печально ну там по моему еще больше там вот так сгнило если здесь я как-то обрезал а там придется, наверное, все. целиком вообще. Жопа. Так, чтобы... Да, и еще это, хочу сказать. Оцинкованное железо, ребят, это в маске варите. Не в, в маске не в плане того, что в маске, а в маске для дыхания. Такое, ну, кто занимается этим, он знает. Просто оцинковка дает, варится, а вонь такая-то ужасная. Просто не передать словами. Вот. Так что всем удачи. Всего хорошего. Всем пока.